Стремительные темпы технологического прогресса изменили методы торговли на финансовых рынках. Каждый этап торговли, от порядка размещения ордеров до способа их передачи брокеру и бирже, теперь зависит от современных компьютерных технологий. Поэтому в этом видео мы рассмотрим, чем отличается алгоритмический трейдинг от высокочастотного, рассмотрим, какое влияние оказывается высокочастотным трейдингом на рынок и узнаем, что быстрее реагирует на внешнюю информацию – человеческий глаз или высокочастотный робот. Алгоритмический трейдинг, как следует из названия, это программный код, осуществляющий торговлю на рынке в автоматическом режиме. Люди часто путают высокочастотный трейдинг с алгоритмическим трейдингом. По сути, высокочастотный трейдинг или HFT является подклассом алгоритмического трейдинга. По некоторым оценкам, уже в апреле 2016 года на долю HFT приходилось более 70 торговых объемов только американского фондового рынка и приблизительно 50% европейского фондового рынка. На фьючерсном рынке валют доля HFT составляла примерно 80%, на фьючерсных рынках процентных ставок и казначейских облигаций США – 2 трети всех объемов. Сейчас мы рассмотрим, на какие типы делятся АТС или автоматические торговые системы. Первый тип АТС фокусируется на трендовых активах, двигающихся на высоких объемах, преимущественно в одном направлении. Их еще называют моменту. Ко второму типу относятся АТС, которые строятся на концепции, предполагающей регулярный возврат цены к некоему среднему уровню. К третьему типу относятся некоторые продвинутые АТС, которые следят за стоимостью акций и определяют, какие из них торгуются ниже номинальной стоимости, заключая по ним сделки. К четвертому типу относятся автоматические торговые системы, которые изучают сезонное поведение финансового инструмента и в соответствии с этим инициируют сделки. АТС на основе анализа сантимента относится к пятому типу. Этот метод осуществляет анализ поведения толпы или психологии трейдеров. В основе же высокочастотного трейдинга лежат все две концепции – скорость и информация. Скорость или задержка, которая определяет, насколько быстро могут быть исполнены ордера, и информация, которая определяет, насколько быстро любая новая появившаяся информация может быть интерпретирована и обработана HFT-машинами. Чтобы понять, как быстро работает HFT, представьте себе следующее. Чтобы моргнуть глазом, требуется от 300 до 400 миллисекунд. Миллисекунда – это одна тысячная секунды. В то же время HFT требуется 1 микросекунда, чтобы исполнить ордер. Отметим, что 1 микросекунда это одна тысячная миллисекунды. В среднем HFT может провести 70 тысяч торговых операций в пределах 300-400 миллисекундного промежутка времени, который необходим для того, чтобы моргнуть человеческому глазу. HFT вывели тему автоматического трейдинга на совершенно новый уровень, так как теперь компьютеры большой мощности, помимо всего прочего, умеют читать новости рынка. Стоит также отметить, что ликвидность является самым важным элементом любой торговой системы или биржи. Алгоритмический трейдинг повышает эффективность всех рынков. Из-за огромных объемов сделок HFT, общие затраты по сделкам снижаются вследствие узких спредов. А из-за глубины рынка активы менее подвержены влиянию со стороны других участников рынка, то есть не HFT-алгоритмов. Учитывая количество сделок, совершаемых HFT-программами, биржам особенно нравятся такие фирмы. Большое количество совершаемых ими сделок формирует колоссальный торговый объем, что в свою очередь увеличивает комиссионный доход бирж. В марте 2016 года Нью-Йоркская фондовая биржа nice была оштрафована на 5 миллионов долларов США после того, как выяснилось, что она создала особые, наиболее благоприятные условия для работы HFT-фирм. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. В следующем видео мы рассмотрим вопрос выживания ритейл-трейдера в мире алгоритмического и высокочастотного трейдинга. Поэтому оставляйте свои комментарии, делитесь с друзьями в соцсетях и не забывайте ставить лайк. До встречи в следующем видео!